Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к Телу. И сегодня мы с вами будем моделировать интересную модель бюстгальтера. Я бы отнесла его к категории холтер-бра. Эскиз мне прислала наша подписчица, так сказать, качество уже привыкла. Смотрите, девочки, интересная модель. Значит, стан бюстгальтера как у классики, как у обычного бюстгальтера. Каркасы вставлены, но они, видите, как здесь вот в серединку уходят. А чашки вот в этой части нет. Здесь у нас будет ну, обнаженное тело. То есть обычный стан. Я уже не стала распечатывать вот эту боковую часть. Это все по классике. Интересный момент вот здесь. Вот получается это вроде как бы и чашка. Вот так вот смотришь сверху, вроде бы и топ. Но я говорю, это категория, скорее всего, холтербра. Бра. Бра. Холтер бра Ну как ни назови, хоть горшком, а делать надо. Поэтому мы с вами сейчас попробуем на основе базовая основа классического бюстгальтера, в моем случае это вот твое идеальное белье-курс, я сейчас попробую смоделировать вот эту чашку. Со станом мы практически не работаем здесь, я его не буду трогать. Стан, вот я перевела базовую основу, да, вот как она есть, как по построенному стан, какой есть. Каркас подбираем, все рассказывала, было уже тоже масса уроков подобрали каркас, который нам нужен, свели к этому каркасу стан, и я сейчас поработаю с чашкой. Ну, во-первых, я вижу, что верхнюю выточку, эту верхнюю выточку мы сейчас закроем. Дальше. Мы не будем, конечно, заморачиваться и встраивать сюда базовую основу майки. Это тоже не нужно. Мы именно будем отстраивать от чашки. Нижнюю выточку мы сохраним, поэтому здесь мы ее вообще сохраняем. Я сейчас разрежу, ну, начну с того, что разрежу нижнюю выточку и закрою верхнюю. И потом мы уже с вами будем выстраивать вот эту вот конструкцию. Так как у меня уже переведенная часть вот вместе со станом, я стан не буду отрезать, но пусть он будет. Я сразу разрезаю нижнюю выточку. Пока вот так вот одну сторону до середины, до центра. Для того, чтобы закрыть верхнюю. Я прям не буду калькой пользоваться другой. Вот прям вот как здесь. Как оно есть, так и будем. Потом вот это вот излишек тоже мы вынем. Все соединим как надо. Верхнюю выточку я закрываю. И заклеиваю, ну, либо закалываю склеим. Такой творческий процесс. Ищем, да, вот эти пропорции, линии. Обязательно потом делаем макет. Обязательно. Так, дальше. Смотрите. Сейчас сначала намечу простым карандашом. Вот у нас линия каркаса подгрудного. Верхнюю выточку мы закрыли. Если мы закроем нижнюю, то мы получим объем. Да, то есть посмотрим уже потом на ткани. То есть это уже будет объем. Теперь, ну сколько тут сантиметров? Смотрим, так как размеры разные, смотрите, середина, вот она, подгудного каркаса, там, где у нас выточка. Я думаю, что здесь как бы третья часть от половины. Вот если мы эту половинку разобьем на три части зрительно, то ровно вот эта вот треть. Как раз та точка, из которой у нас пойдет модельная линия. Ну, давайте, пока еще не закрыли до конца. Можно было сначала нижнюю точку найти. Давайте вот так вот нижнюю закроем, поиграем. Вот у нас каркас. Вот здесь где-то середина. Делим правую часть, ну, где-то на три части вот так. Вот она точка, из которой будет уходить у нас вот это красота. Теперь, смотрите, чтобы не путаться, можно, например, вот так вот в центр к себе развернуть передом, как говорится, да, к лесу задом. Вот у нас середина, середина, вот каркас, вот точка. Вот эта часть у нас пойдет, вот я пунктируем отмечаю, это то, что будет к стану. Мы будем стан обрабатывать тоннельной лентой, да. Это вот перемычка стана. Я ее люблю, ну, так, поспрямлять. И опять же, перемычка будет достаточно узкая. Здесь потому, что туннельная лента идет стык в стык. То есть буквально на ширину туннельной ленты. То есть здесь даже можно будет середину сюда потом перенести. Но это опять же работа со станом. Дальше. Вот она точка, из которой у нас выходит вот эта вот красота. И смотрите, середина, вот она у бюстгальтера. Здесь у нас застежка. Либо регулятор, рамка, вот здесь вот кольца. Это могут быть кольца, могут быть тоже такие вот рамочки квадратные. То есть, у нас вот эта часть, где чашка заканчивается, она, смотрите, она практически даже до середины не доходит. Чуть-чуть, если проекцию опускаем, она где-то вот здесь вот. Вот сюда она уходит, вот смотрите, то есть вот где-то вот сюда, вот в эту треть, которая нам не пригодилась да, сначала. То есть вот, тут у нас должна быть где-то серединка этой маечки. Так, дальше. И мы теперь должны вот так прямой ввести эту линию прямо, то есть вот она, каркас, мы просто выводим сюда прямо-прямо-прямо, до уступа под бретель, и вот так вот мы ее скругляем. Вот на линия декольте чашки, мы ее как бы не трогаем, просто мы имеем ее в виду, то есть смотрите, вот эта форма, она как бы все равно всю грудь прикрывает. Дальше, когда вы сделаете макет, вы сможете отрегулировать вырез горловины. Например, сделать ниже. Ну, я думаю, что выше не понадобится, потому что по курсу то идеальное белье. Чашка отстраивается такая, достаточно она глубокая. Поехали. Пока простым карандашом, потом по лекалу. Вот так вот вверх и сюда. Здесь делаем все проекцию. Как бы вот эту вот линию. Вверх ведем перпендикуляр, докуда у нас будет форму этой чашки. Вот она. Дальше. все, переворачиваю вот так вот. Если мы отстроим, допустим, бретель от вот этой точки, от верхней выточки, то она у нас будет смещена вот сюда, вот к центру. Это смотрится не очень красиво. Делаем отвод под бретель. Для этого мы из верхней точки вправо отводим вот такую горизонталь. И где-то от 4 до 6 сантиметров, девочки, откладываем, просто переносим бретель. Ну вот, например, у меня не очень широкая грудная клетка, мне 4 сантиметра хватит. Если у вас большой размер, вы можете все 6 сантиметров взять. Это потом опять же смотрите на макете. Я беру 4 сантиметра. Вот у меня новая точка. Вырисовываю вот. новую линию проймы. Вот сюда. В каркас. Я прям уже уложу нужным цветом, меня, да, окончательно. Это вот линия проймы чашки. Дальше. То, что относится к каркасу в этой части, мы тоже уже обводим нужным цветом. Вот сюда, до выточки. Нижнюю выточку мы тоже обводим стороны, То, что она у нас идет без изменений. Одну сторону и вот вторую. Вот этот излишек мы потом вынем. Вторая сторона. Так. Как фокусник, да? Следите за руками. Дальше продолжаем. Каркас вот в этой части это то, что относится к чашке, то, что пунктиром это у нас идет к стану, да? То есть тут вот, чашки уже у нас нет. Дальше, вот она вот эта красивая линия. Она как бы такая немножечко выпуклая. Ну вот у меня лекала, даже лекала так хорошо ведет. Выходим под прямым углом и отводим вот сюда. Красиво отрисовываю. Ну, я, допустим, ее вот так вот чуть-чуть изменю. Просто он ну, когда дошел, она у меня слишком выдвинутая была. Вот так. Вот здесь этот маленький уступчик. Это ширина, допустим, бретельной резиночки, либо становой резинки, если вы хотите свистон. Но лучше брать бретельную резиночку, она более тугая, упругая. Вот ширина. Ну, как правило, она сантиметр-полтора, больше не надо. То есть этот уступ, который пойдет уже вот на регулятор сюда. Да, это вы потом посмотрите, сколько вам здесь нужно. Ну, допустим, пусть у меня будет сантиметр, вот она эта точечка, сантиметр. И теперь мы, смотрите, отрисовываем новую линию декольте. Вот эта точка новая уступа под бретель, которую мы сместили, все, тут вот бретелька пойдет. А вот эту точку и вот эту мы совмещаем, соединяем чуть вогнуто. И у нас получается линия декольте, вот такая вот. Все. И дальше уже можно будет, когда при пошиве, вот сюда вот становую резиночку делать вот эту вот красоту, регулировать, оно и красивое, и, как говорится, по, по теме. Вот. Такая у нас получается штучка. Повторяем, что мы делали. Сначала мы убедились, что каркас подходит у нас к стану. Если хватает, не хватает, добавляем, там 5 миллиметров уводим, ничего страшного, или наоборот чуть убираем. Делаем обязательно макет, все, потому что мы пляшем от каркаса, как подбирать каркас, у меня тоже есть урок на канале, смотрим все это в свободном доступе. Те девочки, которые покупали мои курсы, там вообще подробнейшим образом показано, там, я не знаю, в 25-кратном увеличении, как правильно подобрать каркас. Все, убедились, каркас подобран правильно. Со станом пока мы не работаем, потом мы находим положение вот этой точки, откуда выходит вот эта фигурная линия. Нашли ее, да? Мы одну половину, вот эту правую, разделили на три части зрительный каркас, и вот из этой вот точки, которая ближе к серединке, увели вот эту линию. Теперь смотрите, допустим, я вырезаю, все, сделали уступ под бретель, перенесли чуть-чуть левее, отрисовали новую линию, линию декольте, и вот у нас получилась чашка. То есть вот Тут особо ты не запутаешься. Так. Естественно, пошив на канале, девочки, я не показываю. Это вообще тема отдельного курса. Кстати, если хотите, по пошиву вот такого холтера я сделаю подробный курс, как его сшить, как просмоделировать, Покажу все эти этапы работы с макетом. То есть смотрите. Пишите в комментариях, вот я пока вырезаю. Может быть, запишем курсик. Такую модель тоже можно сшить и на заказ, и в свободный доступ к продажу. Мне кажется, будет пользоваться успехом. Так. Здесь тоже есть эти фишки технологической обработки. Но мы с вами разбираем только моделирование. Так. Сейчас мы даже немножечко склеим Стам. Затянул у меня процесс, давайте еще обведу. Итак, нижняя часть вот, уходит к стану, так, точка, вот это у нас продолжение, то есть потом, когда мы делаем стан под эту чашку, вот он у нас получается, так, линию середины даже мы немножечко переносим, потому что нужно, чтобы здесь была ширина тоннельной ленты, не более того. Допустим, я вам тоже показывала вот это моделирование красивое. Хотите шире сделайте его, хотите уже. Вот ушла боковая часть стана, там боковой шов. И дальше, дальше, дальше. Вот у нас стан. Вот здесь мы договорились. Мы потом на стане делаем пометочку, откуда мы начинаем втачивать в чашку. Дальше возвращаемся к нашей чашечке вот она вот такая вот красивая все мы подписываем мы должны подписать нижний срез мы должны подписать срез проймы вот эта вот линия декольте если вам покажется на макете что чашечка слишком высокая очень прикрывает вам грудь да вот прям уходит сюда вот на ключицы то опять же этот вырез можно сделать ниже и вот эту Линию мы тоже можем не поднимать слишком высоко. Мы можем ограничиться ее, ей на вот этом уровне. И тогда у нас вот пойдет уступ вот этой вот штучки регулятора, и линия декольте уйдет вот так вот вниз, например. Да? Она будет другая. Но я ее сделала вот приближенной к эскизу. Приближенной. Все. Рельефы я не думаю, что это будет... Ну, если большой объем груди, можно разбить вот эту одну выточку на две маленьких. Опять же, если это не гладкая микрофибра, это кружево, эти выточки практически будут незаметные. То есть, если у вас острый, да, конец, острая, конец выточки, разбейте ее на две. Если вы хотите увести рельеф, в рельеф, то уводите этот рельеф вот сюда в пройму тогда скругляйте вот эти, как я говорю, гвоздики, да, вот это вот убираем ненужное. Если такой небольшой размер груди, выточка хорошо ложится, то достаточно будет, ну, можно ее чуть выше продлить, вот чтобы не было вот этих вот гвоздиков, да, то есть немножечко срезать. Вот такая вот получается чашка. Так, мы если ее закроем, то вполне себе. Так, я всегда люблю смотреть. Вот сейчас бы хорошо бы макетик бы сделать, да, может быть, мы в Телеграм как раз... И позанимаемся этим. Вот у меня все уходит сюда. Немножечко, но есть бумага, поэтому острый момент. Ну вот, получается у нас красивый бюстгальтер, который на эскизе. Можно вот эту линию, видите, здесь сделано как маечка. Можно вот эту линию уступа под ретель увести еще чуть-чуть повыше. Сделать прям имитацию маечки. Вот вырез декольте. Уводим как бы как под бретель, можно немножечко, потому что понимаете, есть какие-то вещи, которые мы делаем расчетным путем, а есть то, что называется насмотренностью. То есть, смотрите, чуть-чуть вот так вот, видим, и линия красиво уходит. Увели в маечку вот сюда вот, бретель пойдет притачиваться уже вот в этой точке повыше. Опять же, ширина бретели например, сантиметр, полтора, два, ну вот сантиметр я делаю. И уводим такую красивую линию декольте вот сюда. Все, получили вот этот вот, видите, вид, ну, как топик. То есть это такой вот вариант. Можно сделать, как я сделала в первоначальном варианте, вот такой уже ближе к чашке. То есть, видите, путем анализа эскиза, если у нас есть базовая конструкция, мы смотрим пропорции, мы ищем эту форму, мы моделируем. Моделирование простейшее. Отрисовываем сбалансированные красивые линии. Все это потом, естественно, приклеивается, обводится заново на новом листе бумаги. Там кальки, миллиметровки. Делается лекало. Как я говорю сначала, черновое. Делаем макет. Стан у вас уже должен быть. Можно сюда пришить какую-то туннельную ленту ненужную. Когда мы делаем макет, я показываю. Вставляем туда подборный каркас. И на себя уже смотрим. Надеваем стан застегиваем его сзади. У меня, кстати, есть такой, знаете, для макетов. Он уже один подготовленный и чашку потом я уже ищу, подбираю форму чашки и потом делаем макет чашки и на себя вот так вот все это дело примеряем, ищем новые линии. Если есть какие-то изменения, то вносим их. То есть ну, это такая интересная творческая, кропотливая работа. Что-то можно попасть сразу С первого раза, да, вот этот эскиз Но белье, я говорю, такая вещь, когда мы ищем Нужную форму, нужную пропорцию Вот такое вот нехитрое моделирование Интересного бюстгальтера Который больше похож на холтер -бра. Если вам понравилась эта модель И вы хотите продолжение И хотите какие-то технологические приемы Пошив, то давайте я оформлю это В небольшой какой-нибудь курс И мы с вами позанимаемся с удовольствием Все, на сегодня у меня все Я с вами прощаюсь, если у вас остались какие-то вопросы задавайте их в комментариях под этим видео. До встречи на следующих уроках.